Всем привет, ребят Всем привет Продолжаем проходить героев Существующих империй Соответственно, наша задача сейчас найти пос... Ой, предпоследнюю жемчужину Мы сейчас в пирамиде Универсал находимся Прошло много времени с тех пор, как я отплыл из Атланца. Наверняка силы нежити уже теснят эльфов Вскоре враг захватит могилу Актона Надо спешить Теперь любое промедление подобно смерти Так, нам надо спешить, ребят 361. Ебать. Короче, нам как просто убегать надо от этого всего. Так, давайте-ка сюда вот эту штучку бахнем сразу. О, -о, О! Нам как раз тут ребята помогут. А мы быстренько справимся с катапультами. Уж больно жирно они по нам лупят. есть контакт. Так, здесь у нас тоже что-то интересненькое. Давайте-ка сюда вот эту штучку. Вот, как раз еще и в эпицентр добавим. Слушайте, что-то они какие-то эти. Давайте-ка мечом их задушим. Нет, ничем долго походу, да? Что-то он прям. А, нет, вот пачку пошел лупить нормально. Угу, угу, угу. Хорошо, он валит. Денежки получили. Так, идем дальше. Короче, пачками надо убивать. Убиваем пачками их с пехотой. Соответственно, нам будет проще с ними воевать. А то они уже очень жесткие. Прям максимально. Есть контакт. Так, с магией у нас все в порядке. Так что мы можем спокойненько вот так вот делать. Так, давайте x 3 защиту выберем. Так, здесь мы сохранимся, во-первых. Почему? Здесь, ребят, есть одна интересная штука. Если патруль вас увидит, основной, который тут ходит туда-сюда, он нажмет, так сказать, <laughs> тревожную кнопочку, и вас бесконечно будут уничтожать, эти ребята. Нам максимально не хочет. Мне вернее, максимально не хочет, чтобы так было. Магия у меня, конечно, жесткая, злая, но, во-первых, она имеет свойство перезаряжаться, несмотря на то, что у нас даже зелье есть. Вот, вот эту группировку трогать вообще категорически нельзя, вот которая ходит как раз туда-сюда, влево-вправо. По-моему, вот этих ребят уничтожать можно, вот эту группировку трогать нельзя, если я не ошибаюсь. Так что здесь мы время от времени подсохраняться будем. Иначе там просто злые ребята повылазят. Но, опять же, видите, это модификация. Может, у них тут будет какой-то лимит вылазок. Быстро, быстро они с ними справились. Копейщики, кстати, видите, здесь стали сильнее. И маги очень сильные стали. Если магов там я с двух выстрелов убивал буквально. Вот эти тоже, кстати, опасно стоят. Уничтожим сейчас... Уничтожим сейчас вот этого вот засранца. И, и еще раз сохранимся на всякий случай так попробуем атаковать вот эту группировку да безопасно хорошо хочу за хрень а это сфинкс там стоит Скорпионы максимально жесткие. Слушай, а тебе бы вообще лучше в нибудь сторонку идти. А то сейчас, если они и тебя заметят, может, да, тоже мы зафейлимся. Так, они не идут пока? Слушай, они, по-моему, там подзависли. Нам это на руку. Так, давай уничтожать. Сфинксов всех. Хотя б, как на руку. Надо, чтобы они потом в другое место куда-нибудь ушли. Мне еще налево бы как-то пробраться хотелось бы. В идеале-то. Так, ну скорость атаки нам явно больше не пригодится. Как детей просто разваливаем. Это прям замечательно. Так, кольцо жизни нам уже тоже не нужно особо. Сюда давайте пустим вот эту штуку. Их тут прям что-то много больно. О, хорошо. Ну они очень мощные. Даже маленькие, а мощные капец. Хорошо. Уровень фармится, все потихоньку фармится Замечательно Кольцо, боевое кольцо чароди... Слушайте, нам в принципе тут да Тут уже большая часть не нужна Так, сейчас эти ребята подойдут Бросаем Ну, хорош, идеальный взрыв Но эти вообще не восприимчивы к любой магии Мы это знали, так что Они кстати отравляют меня чем-то Когда бьют контакт кольцо силы так подожди силы 3 урон 15 мы 150 ребята выбор очевиден выбираем кольцо силы 146 атака хорошо так сохраняемся не забываем погнали Ой, сколько тут веселых, веселых ребят Давайте их вот тоже так же Вот в таком же ключе, в таком же формате Раз Перпаним Так, что у меня по... О, у меня все хорошо по восстановлению, да? Чего можно поднять-то нам, в принципе? А давайте, наверное... А, максимальную ману, кстати, нельзя. А, можно поднять на 30, да? Давайте поднимем на 30 максимальную ману, пожалуй С хп у нас вроде все в порядке они ничего нам сделать не могут Так что нам этого достаточно будет Даже более чем Есть Забираем Сундучок Что у нас там Побег Лианы Аклаила Чего? Нихуя себе Нам меч дали Ребята У нас полсет сет каких-то крутых вещей Все. Короче здесь самые топовые вещи Я так понимаю можно выбить мы этим с вами и займемся. Так, этот еще даже не кончился, смотри-ка. Паучок-то не взорвался, хотя он один из самых первых был, если я не ошибаюсь. Так, нам нужно. Блин, вот эта группировка встала так, что мы туда просто так пробраться не сможем. Не знаю, пока что делать. Так, стоп. Может, я перепутал групп... живой, смотри. Офигеть. Может, я группировки перепутал? Давайте-ка сохранимся еще раз здесь, на всякий случай. Сейчас проверим. Охрана а, сюда! так, стоп. Загрузить игру. Все, я перепутал. Тех ребят можно убивать, нельзя убивать этих. Все. Отлично, мы знаем теперь. Это хорошо. Значит, нам просто нужно будет спокойно пройти этих товарищей и никого не трогать здесь. Давайте-ка ему пока меч возьмем А то он стрельнет случайно А нам потом за него отдуваться придется Куда пробегаем Пробегаем, пробегаем, пробегаем, пробегаем подальше Берем меч и наваливаем Вот и все Вот так-то Ой, вот, вот, вот он случайный выстрел. Видели, да? Кстати, наша магия уничтожает наших же пауков, получается. Так, эту магию, конечно, для создания пауков использовать никак нельзя. Так, все, вот этот отряд самый этот. Самый такой. Мы знаете вообще что сделаем? Мы наверное все таки его активируем Когда сейчас все зачистим Сохранимся и посмотрим вообще чем все кончится Так Что-то мне не нравится как они дерутся Ну-ка быстренько Подвезите нам магии О, другое дело Так тут нам ничего интересного не выпало Не так уж и много она снимает вообще Но она их затормаживает Нам больше и не нужно ничего Так, сейчас перезарядка магии пройдет Будет получше Нифига себе, они аж разбежались Серьезно? Ой-ой-ой Вот это неожиданность была сейчас А ну-ка давай-ка мы Ему навалим сейчас О, готов чем-то они нас отравляют. Слушай, ну они хорошо снимают. Я тебе так скажу. Очень хорошо снимают. А сколько у вас урона-то? 90. А, ну у них яд. Вот он, яд. Да. Хорош. Хорош. Как мы выкашиваем этих сфинксов Боже, это ж просто трэш Ну и что вы сделаете? Так, а ну-ка меч крутой берем Шинкуем их на мелкий винегрет Отлично Стоп, а ну уже поздно, да Давай так, вручную Блин, тут еще Тут столько входов Так, давай-ка магии с ними разберемся. У нас в принципе, до хрена всего. Так, у нас что-то еще. Что бы нам еще выбрать-то? Давай еще, наверное, ману увеличим. На всякий случай. Так, сюда закидываем огненный шар. они как раз так разбежались, собака. Так, чтобы они уж особо тут не бегали, как бешеные. Скорпионов здесь просто до задницы. Так, эликсир ветерана, стоп. Иди сюда. Давайте выпиваем целебный отвар, эликсир ветерана перманентный забираем с собой. Отлично. Так, сейчас подождем немножко, пока у нас откатится огненный шар. Хотя нет, давайте их забайтим, наверное. О. Вот так вот. Б добавочки да, еще вот этому. Ой, долгая анимация нас убить. Тут как могут такими темпами. -то. Давайте восстановление маны. Ну все. Тохлики остались паучок. А, а что нам ничего не дают здесь? Ну и жлобы. Ну и жлобы, конечно. Вот тут так прям вообще райское место какое-то. Одни сундуки сплошные. Вот сюда как раз идеально Вот и все Это все, да? Так, пояс Лорда гигантов Он у нас в принципе уже есть Древний лук Угорайте что ли? На какой хрен этот лук здесь вообще нужен? Смешно, смешно. Денежка. Денежек более чем достаточно выпадает в этой игре. Так, еще эликсир воина какой-то, да? Так, выпиваем еще какую-нибудь хрень. Вот она. Выпили хрень, забрали нормальный эликсир. Еще один эликсир защиты. Так, выпиваем еще какую-нибудь хрень. Давайте вот эту хрень выпьем. Вот так вот, Все. Так, ну что, получается все? Давайте подходим сюда. Уничтожаем вот этих ребят. Что еще остается-то? В конце концов. У нас ХП 1666. Ну, просто трэш, конечно. Так, меню сохранить игру. Поехали. Давайте попробуем их бахнуть. Так, ну и что будет в итоге у нас? Кто-нибудь за нами придет? Может я ошибся и тут будет тихо, спокойно? Осматриваемся везде на всякий случай. Я просто не знаю, куда они даже пойдут. Опа! А вот вам, пожалуйста, сфинксы. Ох, ты же елы-палы. Огромное количество сфинксов. Уничтожено. Откуда звуки? Опа, а вот вам, пожалуйста, и маги попёрли. Заодно проверим. Я не знаю, это единоразовая у них акция такая будет или что. Так, ну казалось бы, пока... Ага, есть контакт здесь. Пока не вижу ничего страшного здесь. Ничего пока не происходит. Так, давайте убьем магов здесь так. Отсюда что-нибудь идет? Отсюда вообще тишина. А им пофиг, они просто куда-то... А, они соединяются что ли походу? Ну как бы... Нет, отряд-то небольшой вообще-то пришел. Слушай, так это если все это. Елы-палы, так это всего-то? Ребят, вы серьезно? Вы вообще против кого воевать собирались здесь? Давайте вот так побыстрее, чтобы было. Там еще стрельнуть хотели, смотри, собаки какие. Ой, блять, нихуя себе! По 79. Маги, что надо, я вам скажу. Маги огонь, маги сильные. Так, пехоту мы убили. Этих убили. Все, пошли. Да. Я, конечно, думал, что здесь будет жестче, а тут всего-то ничего. Да боялись, надо было сразу всех убить. Так, все, ниоткуда больше там. крепление ваше не идет. Нет. Все, всю охрану перевалили. Так, ну что, пошли. Так, магия у нас вся перезаряжена, основная. Три паучка дойдут, ой, три скорпиончика дойдут не страшно, причем не все попадают. Это плюс. Потому что они даже вдвоем не херово так сносят мне. Я тебе скажу. Там еще что-то интересное лежит. Вот и он. Вот и он тот, за которым мы сюда пришли. А, вот и жемчужина. Это ты кто? 2000 хп, 30 тысяч маны, 200, 160. Ну, по минус 1 мы отнимать, ребят. А, все. Так, тут две жемчужины. Охренеть. Тут, ребят, две жемчужины было. Еще один зачарованный ветер Куда мне два зачарованных ветра, что? Нет разницы, разницы нет никакой Ладно, так, нам нужно выкинуть лук, судя по всему Потому что нам нужно забрать две вот этих жемчужины Никто не... Кстати, ни хрена, они вот они постоянно начинают появляться, видите? Но это уже не важно Мы забираем обе жемчужины А, кстати, жемчужины место не занимают Тогда можно и лук забрать я думал, они место будут занимать. А оказывается, нет. Да, вот тут бы мы и умерли. Туда прохода не было, кстати.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 Завладев жемчужинами, Эльхант выбирается на вершину пирамиды. Так, что будет дальше? Мы узнаем в следующей серии. Соответственно, не забудьте подписаться на канал, прожать лайк, колокольчик тоже не забыть. Подписываться на группу ВКонтакте, В Телеграме, которые, соответственно, тоже там все ссылки на канале имеются и в описании, кстати, тоже. А я с вами прощаюсь. До здоровья, любви, удачи. Пока.